Алло. Помните, я говорил в последнем видео про крипипасты в ГМОД, что это было последнее видео про Крепипаст? <laughs> я вас обманул. Мне предстоит еще много чего рассказать вам о ГМОДе. или нет, так как эта игра умирает. Ну, короче, я снова здесь спустя два месяца. Речь пойдет о мингах. Как думаешь, это игроки или скрипт? Окей. Okay. Да помочь сегодня, мам. <звучит> Данный Дон вышел совсем недавно, но успел набрать немало шума в комьюнити г-мода. Весит он вообще ничего. Более того, подписка даже не влияет никак на игру. В коде дона тоже ничего, кроме надписи MindBugs равно true. А вообще все начинается совсем с другого. С карты под названием Gem Construct 11 Бета. С виду простая карта. Одна из... Не знаю, как назвать пародий, что ли, на оригинальный констракт. Видоизмененная карта является не просто очередной, ничем не примечательной картой. Она хранит за собой нечто большее. Что, естественно, в этом ролике много о ней не расскажу. А если вы хотите узнать, то набираем много актива под этим видео. Кратко, на этой карте творится различная дичь. Начиная от таинственных появлений Неписей, заканчивая появлением вот те раз старого знакомца Сэмпера. Здарова, дружище, сколько лет, сколько зим! Про карту расскажу в другой раз, Минги с ней тесно связаны. С скачиванием этого дона ничего не меняется. Так кажется сначала. Поиграв немного, вы увидите их. Не пугайтесь. <с> <с> ничего страшного нет. Они уйдут так же резко, как и появятся. И ничего ни вашему компьютеру не сделают. При появлении мингов с помощью физгана вы можете рисовать текстурками, тем самым общаться с мингами. И да, они реальные игроки. Как думаешь, это игроки или скрипт? Игроки. Я вот тоже думаю, что игроки. Хотя, знаешь, как можно поверить? Синглплеер... Player... можно зайти просто. Нажать на паузу, если они двигаются, значит, игроки. Если нет, значит, не игроки. Я э, Минга взял у меня, запинговал, я его взял. Если на паузу поставить синглплеер, то они двигаться не будут все равно. Не надо как mm -hmm. это сделать. Если Минг нам пишет что-нибудь в чат, то поменяется это на надпись «Коук», что переводится как «Кашель». Это нам отдает э, отсылку что ли на GMAN вирус. Первое появление было замечено примерно в 2010-2014 годах. Зайдя на сервер с восклицательными знаками в начале, мы можем наблюдать то, что в чате пишут Коух. Но со звездочками Якобы это действие. Было это или нет, непонятно, но есть множество видео якобы с этим вирусом. Вернемся к мингам, а точнее к тому как это все работает, если в файле всего одна строчка. А тут нам понадобятся файлы карты Gem Construct 13 Beta. Я скачал данную карту с workshop Downloader, дабы посмотреть файлы, так как обычные файлы аддонов, скачанные с мастерской Steam, не дают это сделать. В папке Autorun, в файле под названием GM 13 Stenit, я нашел строчку под названием Lobby System. И тут меня осенило буквально стал смурфиком ну типа осенило типа синий возле надписи lobby system я нашел строчку с, с расположением файла под названием svlobby.lua а также ссылка на сайт на который просто копибара в коде элемента также ничего не было зайдя в файлик я увидел кучу текста о работе данного дона и сам его код Основная функция это, этого файла – инициализация сервера лобби и синхронизация игроков. Я в программировании да. не разбираюсь. Вот такая вот дрессня, ребяточки. Если хотите, чтобы я вам рассказал про ту самую карту, набираем активы под этим видео. Как-никак, я стараюсь. И простите меня за то, что мало приколов было в видео. Надеюсь, я вернусь скоро. Я yeah, танцуем!